Всем привет! Вот так уже залиты Маячки наши Видите, вот они Остались здесь Они навечно там Перед этим я видео выкладывал Где на них стоят Дюпеля по лазеру Выставлены они А это сделаны Три такие Стационарные маяки мы по ним сделаем стяжку. Идеальный ровный пол будет. Укладывать плитку можно будет. Играючись. Так. И сейчас я вам покажу. Да. У меня кроме наколенников непромокаемых, есть и такая вот на поролончике подушка. Иногда хочется старику посидеть, помечтать. Вот посмотрите, видите, там где бугор был, она так и осталась, вот она, на нес и сошло. Ну, здесь площадка хорошая, уже не надо ничего поднимать. Ну, а здесь, там где ямки буры были, были, мы заливали бетономешалкой. Представьте, дед за день, бахнул, 6300 на 1800, там есть 1600 размеры бетона. 40 мм было по пластиковым трубам использовал, да, вместо маяка использовал трубу 20 на 40 ну, а здесь использую такие, сейчас я вам покажу, поставлю камеру мне надо ложиться в 3 минуты поэтому аккуратно поставил вот, чтобы вы видели этот маяк и вон маяк, видите И, смотрите, я заношу аж за маяк сюда, вот, у меня один же стоит, и здесь вот, чтобы а. она живенькая такая была. И уже предварительно стараюсь выровнять ее. Провила можно использовать, можно. Но я вам скажу, алюминиевое провило легкое, иногда круще уголок, вот такой уголок, посмотрите, она будет идти по этому и будет идти вот по вот этому. Они посажены вчера, но я вибрирую, я вот так вот идю, иду, иду, чуть-чуть приподнимаю, чтобы не так и шло, а вот так вот чуть-чуть, и залажу на этот, и на тот залезу, и все. Вибрирую зачем? Чтобы хорошо растворить, Зашел. Раствор, зайдя хорошо, и чувствую, вот я уже залез на них. Тут прошел и эту прошел. А здесь можно вот так вот спуститься. Все. Можно еще так вот поправить иногда. Лишний растворчик уйдет. Вот это место у меня чуть застынет я так вот ливонечко пройдусь замажу его больше ничего не надо это уже готовый видите вот такая полоска вот она полоска идет как будто рельса такая вот это вот 30 на 30 не надо 40 50 60 делать. зачем 30 на 30 и все у меня на всю эту площадку ушло почти два ведра даже меньше два ведра раствора да, я добавил туда рунтуку глубокого проникновения. Циризит СТ-17. Ну, я добавил рюмочку, стаканчик, 50 грамм. Так. Спасибо, что заходите, смотрите. До новых встреч. Одет а пошел любоваться своими лимонами и мандаринами. Да, инструмент надо помыть. Вот это самая большая проблема. Больше моешь, чем работаешь. Пока.